С родителями, вообще да. мелким, блин. Ты снимаешь? Вов, так что не центр земли у тебя при районе, блядь, и у нас тоже хорошо. При вокзальном. Да. Дробь советском. Папочка давай. Это мамочка. Папочка сейчас день такую же семейку обхаживает. Точнее такую же уточку. А это утка. Такая матера, утка, вот она. А Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, вывод, где видишь? Они, они же яйцами выкладывают. Где-нибудь вот там вот, она там всяких камышах. Был 9 яичек, она их высиживала. Сейчас ее смысл. Исчерпан. Ну, в принципе, да, они это. Взять плохо их кормить на самом деле. Хлеб вредно, меня нет. Нет, не в этом даже дело, а то, что. А, отопляется, да, вот именно инстинкт, инстинкт самосохранения, то есть, ну, именно поиск ну, своей пищи.